Так, ребят, всех приветствую. Если в вашем доме имеется такая мозаика из фикс прайса, то вы с легкостью делаете то же самое вместе со мной. Поехали. Для этого нам нужно ага. скреплять между собой треугольники. У нас будет основной элемент это цветочек. Как я его назвала? Это основной элемент, который мы будем использовать. Делаем еще несколько и приступаем к соединению. Итак, мои цветочки готовы. Ваши, надеюсь, тоже. А сейчас я покажу, как они скрепляются между собой. Мы соединяем все детали по кругу И тогда Посмотрите, какая чудесная корона у нас получилась. Девчонки, кстати, можно из нее сделать также еще и очень классную диадему. Для этого нам понадобится еще один элемент и один треугольник. и Ставьте пальцы вверх, делитесь с этим видео и жду вас на своем канале.